Разве здорово? У меня вышел новый трек. Слушай ВК. Ссылка в описании. Сап гасси, с вами бомж Джизи. Я снова на ютубе. А пока я пищу хуйню, подпишись на канал и поставь лайк. Я не ушел с резоны, просто видос сегодня про Galaxy RP. Приятного просмотра. Салам Олегом еще раз. Сегодня поговорим, сколько можно заработать с первого левела на Galaxy 3 за один час. Для начала хочу сказать: выполните лучше все квесты, а потом только идите работать Я взял работу шахтера и узнал, что за одну машину платят 3 кэса И мы ее можем выгрузить за 2,5 минуты И почитав с помощью калькулятора, я узнал, что мы можем проехать 24 раза. И заработать 72 тысячи долларов. Переходите на голосик 3, вводите мой ник Гуран и играйте сап. Ну и шо, ж, спасибо за просмотр, добра удачи. Если шо, пиши свой коммент, неважно. Следующее видео про сборку сам. Ждите.